Казнь есть самая отвратительная форма убийства, потому что совершается с одобрением общества. Джордж Бернард Шоу Если нужно отменить смертную казнь, пусть господа убийцы начнут первыми. Альфон Скар Министерство иностранных дел России заявила о выходе нашей страны из членства в Совете Европы, который уже проголосовал за это большинством голосов. После выхода Россия денонсирует Конвенцию о защите прав и основных свобод из российской правовой системы. Это означает, что российские граждане больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, и смертная казнь, скорее всего, вновь будет применяться в нашей стране в качестве высшей меры наказания смертная казнь и так содержится в печени уголовных наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом, но не применяется ввиду того, что на нее введен мораторий. Российская Федерация в 90-е годы вступила в Совет Европы и подписала ту самую конвенцию о защите прав и основных свобод. Данный документ был ратифицирован в 1998 году и наше государство больше не имело права на применение смертной казни к лицам, в отношении которых были вынесены обвинительные приговоры и назначена исключительная мера наказания. Впоследствии смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы. Чтобы вновь ввести смертную казнь в нашей стране, необходимо выйти из Совета Европы, и отказаться от соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод, а именно не признавать протокол номер шесть, который запрещает смертную казнь, это как раз и произойдет в ближайшее время. По правилам Россия полностью выйдет из Совет Европы в конце финансового года, и смертная казнь вновь вернется Конечно, по поводу целесообразности применения смертной казни в обществе сложилось два лагеря. Одни выступают за применение смертной казни, аргументируя это тем, что смертная казнь является устрашающим фактором, сдерживающим потенциальных преступников от совершения противоправных деяний. Таких сторонников последние годы становится все больше в нашей стране. Другой лагерь... Считает этот вид наказания негуманным, обосновывая это тем, что процесс исполнения смертной казни содержит себе элементы дикости и жестокости. По мнению противников смертной казни, вполне альтернативным наказанием для преступника является пожизненное лишение свободы. Их лозунг прост. Тюрьма строгого режима – это уже ад. Не стоит забывать, что следственные органы периодически совершают ошибки в ходе следствия и часто по камне подсудимых оказывается человек, который не совершал того преступления, в котором его обвиняют. Когда ошибку выявляют, то становится досадно, поскольку казненного человека уже не вернуть. Спасибо за просмотр.